сегодня понедельник по старому стилю 7 марта по новому стилю 20 марта Седмица 4 великого поста крестопоклонная постный день глаз 7. сегодня праздник священномучеников в Херсонесе епископствовавших Василия Ефрема капитона Евгения Еферия, Эплидия и Агафадора, преподобного Павла Припростого, святителя Павла Исповедника, епископа Пруссиатского, преподобного Емелиана Италийского, священномучеников Николая Розова, пресвитера, преподобномучеников Нила Тютюкина, и преподобно мученица Марии Грошевой, Матроны Грошевой, Евдокии Синицыной, Екатерины Константиновой, Антонины Новиковой, Надежды Кругловой, Ксении Петрухиной и Анны Гороховой. Жития священно-мучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Эплидия. Агафадора, епископов херсонесских. Святые священно-мученики Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафадор, Еферий и Капидон несли благовестие Христова в земли Северного Причерноморья от Дуная до Днепра, включая Крым, и запечатлели свое апостольство мученической смертью в IV веке в городе Херсонессе Таврическом. Еще задолго до крещения святого Владимира христианская вера уже проникла в Крым, который в древности назывался Тавридой и был подвластен римским императором. Начало просвещения Тавриды верою Христовой положено святым апостолом Андреем Первозванным. Дальнейшему распространению христианства там способствовали, помимо своей воли, сами же его враги. Римские императоры ссылали туда государственных преступников, которыми в первые три века христианства считались и исповедники Христа. Так, в правлении Трояна, правившего с 98 по 117 год, был сослан на заточение в Инкерманские каменоломни святой Климент, святой Климент, епископ римский. Там продолжал он свою проповедь, там принял и мученическую кончину. Населявшие крымские земли язычники упорно сопротивлялись распространению христианства, но вера Христова через своих самоотверженных проповедников крепла и утверждалась. Многие благовестники положили свои жизни в этой борьбе. В начале IV века в Херсонесе была учреждена епископская кафедра. Это была переломная эпоха, когда Херсонес, служивший базой для римских воинов, постепенно переходил в зависимость от Византии. В царствовании Диоклетиана в 300 году, то есть еще до начала гонения, которое император начал в 303 году, иерусалимский патриарх Ермон, для евангельской проповеди разослал в разные страны многих епископов. Двое из них, Ефрем и Василий, прибыли в Херсонес и насаждали там слово свое. Затем святитель Ефрем пошел к народам, жившим по Дунаю, где в благовестии Христовом претерпел много скорбий и трудов. Во время начавшегося гонения он был обезглавлен. Точно известен лишь день его кончины, 7 марта. Проповедь в Херсонесе продолжал святой Василий, сподвижник святого Ефрема. Многих идолопоклонников он наставил на путь истины. Другие заблудшие жители города, ожесточенные его деятельностью, оказывали яростное сопротивление. Святой исповедник был схвачен, нещадно избит и изгнан из города». Удалившись в горы и поселившись в пещере, он непрестанно молил Бога за изгнавших его, чтобы он озарил их светом истинного боговедения. И Господь послал неверным чудо. У знатного жителя Херсонаса умер единственный сын. Покойный явился родителям во сне и поведал, что некто святой Василий своими молитвами к истинному Богу может воскресить его из мертвых. Когда родители разыскивали святителя и просили его совершить чудо, святой Василий отмечал, что сам он грешный человек и не имеет сил воскрешать мертвых, но Господь всемогущ и может исполнить их просьбу, если они уверуют в Него. Долго молился святой, призывая имя Святой Троицы. Затем, осветив воду, возлил ее на умершего, и тот ожил». С почетом был возвращен в город святитель, многие уверовали и крестились. Вскоре, по повелению императора Максимиана Галерия, правившего с 305 по 311 год, гонение на христиан разразилось с новой силой. Христоненавистники вооружились и против святителя Василия, 7 марта 309 года они ночью ворвались в его дом, связали его, поволокли по улицам и забили до смерти камнями и палками. Тело святителя было брошено за городом на съедение псам и птицам и много дней лежало без погребения, но осталось нетронутым. Потом христиане тайно похоронили в пещере святое тело мученика. Через год, узнав о мученической кончине святителя Василия, три его сподвижника, епископы Евгений, Елпидий и Агафадор, оставив проповедь в Гиллеспунской стране, прибыли в Херсонес продолжить его святое дело. Они положили много трудов для спасения человеческих душ. Все три епископа разделили участь своего предшественника. Беснующиеся язычники также побили их камнями 7 марта 311 года. По прошествии нескольких лет уже в царствование святого равноапостольного Константина Великого из Иерусалима в Херсонес прибыл епископ Еферий. Сначала он тоже встретил противодействие со стороны язычников, но святой император, объявивший свободу христианской веры во всей империи, не допустил насильственных действий против проповедника. Он издал указ, по которому херсонесским христианам беспрепятственно разрешалось совершать богослужение. Стараниями святителя Еферия в городе был построен храм, где святой мир направил своей паствой. Чтобы отблагодарить императора за покровительство христианам, святитель Еферий ездил в Константинополь. На обратном пути он заболел и скончался на острове Амосе в Греции 7 марта. На место святителя Еферия святой император Константин прислал в Херсонес епископа Капитона. Христиане встретили его с радостью, но язычники потребовали от нового епископа знамения, чтобы уверовать в Бога, которого он проповедует. Возложив всю надежду на Бога, святой капитон в святительском облачении вошел в разведенный костер, долго молился в огне и вышел из него невредимым, набрав свою филонь горячих угольев. Тогда множество неверующих убедилось в силе Бога христианского. Об этом чуде и великой вере святого Капитона было возвещено святому Константину и святым отцам на Первом Вселенском соборе в Никее. Через несколько лет святитель Капитон по делам направился в Константинополь, но корабль бурею прибила в устье Днепра. Местные жители, язычники, захватив корабль, утопили всех бывших на нем, в том числе и святого Капитона. Это произошло 21 декабря. Память святого епископа церковь установила отмечать с прочими херсонесскими священномучениками 7 марта. Проповедь священномучеников укрепила веру Христова в Херсонесе. С начала V века этот город становился духовным центром, откуда христианство распространяется на север в сторону Руси. С IX века Херсонес все более привлекает внимание русских, начавших селиться в городе. Современные археологические раскопки показали, что в городе находилось более 50 храмов, относящихся к v 14 векам. В 987 году в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Этот древний город является колыбелью христианства на Руси. Житие преподобного Павла Припростого Преподобный Павел Припростой жил в IV веке. Припростым он назван за свое простосердечие и незлобие. Преподобный был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился в пустыню к преподобному Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял Павла, почтя его неспособным к тяжелой отшельнической жизни. Три дня стоял Павел у теле и подвижника, сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла к себе, долго испытывал его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными бдениями, неустанным пением псалмов и земными поклонами. Наконец, преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келлии. За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость, власть изгонять бесов. Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он направил больного к преподобному Павлу со словами «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Припростый, имеют власть над князьями бесовскими». Житие святителя Павла, епископа Прусиадского. Святитель Павел Исповедник был епископом в городе Прусиаде, провинция Вифиния в Малой Азии, в то время когда против веры Христовой сражались иконоборцы. Ревностно выступив в защиту христианских святынь словом Божественного Писания, святой Павел подвергся преследованиям и гонениям вместе со святым Феофилактом, память 8 марта. Святой исповедник представился около 850 года. Житие преподобного Емелиана Италийского Преподобный Емелиан Италийский в мире Викторина был родом римлянин, до старости вел греховную жизнь. Наконец, раскаявшись, он удалился в монастырь, принял монашество с именем Емелиан и остаток дней своих смиренно служил Богу, удивляя братью своим безропотным послушанием и суровым постничеством. Монахи заметили, что по ночам Емелиан тайно посещает пещеру, расположенную недалеко от монастыря. Однажды игумен проследил за ним и застал преподобного Емелиана в пещере, молящегося в сокрушенных слезах, озаренного неземным светом, и услышал глаз свыше. «Емелиан, отпускаются тебе грехи твои!» Глубоко тронутый всем произошедшим, игумен после утреннего богослужения просил старца рассказать братьям свою тайну, и святой поведал всем о великом к нему Божьем милосердии. Тогда игумен пояснил братьям, «Господь и в молчании мог бы простить ему грехи, но ради всех нас он открыл свою милость явлением света и голоса, чтобы все мы видели его благость и милость к искренне кающимся грешникам». Преподобный Емелиан провел остаток жизни в духовной радости и мирно отошел ко Господу. Житие священномученика Николая Розова, пресвитера Священномученик Николай родился в 1870 году в селе Иванькова Ростовского уезда Ярославской губернии, в семье священника Николая Розова. По окончании Ярославской духовной семинарии Николай Николаевич был рукоположен во священника ко храму в селе Спаск-Городец Ростовского уезда, в котором он прослужил до 1928 года, когда был переведен в храм в селе Чашницы того же уезда. В это время большевиками в России стала проводиться коллективизация. Одних крестьян принудительно сгоняли в колхозы, у других повсеместно отбирали имущество и землю, а их самих высылали целыми семьями в необжитые районы страны. По большей части коллективизация проводилась приехавшими из города коммунистами, действовавшими по отношению к крестьянам, как и народческий элемент. Эти идейные народцы подавляли всякие зачатки крестьянского недовольства и сопротивления и тщательно выискивали тех, кто подлежал уничтожению. И в первую очередь это были, конечно, священники, изначально чуждые большевикам по различию в вере. Народ воспринял коллективизацию как начинающуюся против него войну, грозящую ему бедами и смертью, и люди потянулись в храмы исповедоваться и причащаться. Храм в селе Чашницы на праздник Сретения Господня 15 февраля 1930 года был полон молящихся. Почти все пришедшие исповедались и причастились. Перед исповедью отец Николай, обращаясь к молящимся, сказал, «Православные, эта исповедь проходит, может быть, в последний раз, а потом нас прогонят отсюда или закроют церковь. Я вам от души желаю лучшей жизни в новых условиях, но не забывайте веру Христову». В своем слове в конце службы он вновь повторил, «Православные, настало время смутное». Сейчас закрывают все церкви, верно, скоро закроют, и нашу нам будет негде служить. Народ, слушая священника, плакал, никому не хотелось терять Божьего храма. Через день после праздника действовавший в этом районе, уполномоченный по коллективизации Бездомерли, отправил своему начальнику рапорт. Настоящим сообщаю вам, что поп Чашнического села по воскресным и другим праздникам церковным производит исповедь верующих. На исповедь идут почти изо всей округи, и после исповедей наблюдается выход записавшихся в колхоз. Со своей стороны я считаю необходимым села чашницы выслать, чем скорее, тем лучше. 18 февраля была воскресная служба. И на следующий день тот же уполномоченный снова рапортовал об отце Николае. На другой исповеди, в воскресенье 18.2.30 года, писал он, количество исповедников было в два раза больше, чем в первый раз. Оба раза служба была очень долго, примерно по два часа, а обыкновенно службы продолжались до 11 часов утра. И он снова потребовал высылки священника. 22 февраля 1930 года отец Николай был арестован и заключен в тюрьму в Ярославле. Отвечая на вопросы следователя, священник сказал, что действительно на праздник Сретения Господня в храме присутствовало около 50 его прихожан которые пришли исповедаться, но никаких проповедей о преследованиях религии он не говорил, и в предъявленном обвинении в агитации против советской власти и колхозов виновным себя не признает. 28 февраля 1930 года следствие было закончено, и 16 марта 1930 года тройка ОГПУ приговорила отца Николая к трем годам ссылки в Архангельск. Священник Николай Розов скончался 20 марта 1930 года в Ярославской тюрьме и был погребен в безвестной могиле. Житие преподобно мученицы Евдокии Синицыной, послушницы. Преподобная мученица Евдокия родилась в 1879 году в селе Тропарёво, Можайского уезда Московской губернии, в семье крестьянина Ефрема Синицына. В юности она поступила послушницей в князь Владимирский монастырь, расположенный неподалеку от села Филимонки Подольского уезда Московской губернии. Этот монастырь был основан в память сохранения жизни императора Александра III и его семьи во время железнодорожной катастрофы 17 октября 1888 года задумав основать монастырь, фрейлина Ее Императорского Величества, княгиня Вера Борисовна, святополк Четвертинская, 9 января 1889 года, направила прошение, касающееся этого вопроса, на имя московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича, желая испытать, возможно ли практическое осуществление задуманного она пригласила в свое имение, находившееся в московской губернии рядом с селом Филимонки, для монашеского жительства 25 сестер. И когда стало ясно, что доходы имения достаточны для содержания монашествующих, она в феврале 1890 года отправила дополнительное прошение в Московскую духовную консисторию. Разрешение на устройство общины было получено 3 октября 1890 года. После устроения монастыря в нем под руководством игумении стало подвязаться три монахини и сто послушниц. Евдокия жила здесь до закрытия обители в 1929 году, а затем поселилась в селе Филимонки вместе со своей больной дальней родственницей. В начале 1938 года дежурные свидетели дали против послушницы необходимые для НКВД показания, будто она распространяет церковную литературу, внушает религиозные убеждения, особенно активную работу она ведет среди молодежи и детей, которых вовлекает различными подарками, благодаря чему многие выходят из комсомола. К Синицыной приезжают из Москвы попы, неизвестные по фамилии и ведут секретные переговоры на темы антисоветского характера. 8 марта 1938 года тройка НКВД приговорила послушницу Евдокию к расстрелу. Незадолго перед расстрелом она была перевезена в Таганскую тюрьму в Москве. Послушница Евдокия Синицына была расстреляна 20 марта 1938 года и погребена в общей безвестной могиле на полигоне Бутова под Москвой.